В этом небольшом видео вы узнаете о том, что нужно сделать, чтобы привлекать много подписчиков и клиентов через свой YouTube-канал. Если вы владелец онлайн-школы, либо собираетесь ее открыть, если у вас уже есть свои онлайн-курсы, либо вы собираетесь их создать в будущем, скорее всего уже сейчас вы сталкиваетесь с проблемой, которая звучит так – как все это раскручивать? Если вы начинающий интернет-предприниматель, эта проблема, возможно, серьезно тормозит ваш старт. Если вы уже записали свой онлайн-курс, открыли онлайн-школу, то, возможно, ловите себя на мысли, что хотите все бросить, потому что непонятно, как все это дело успешно продвигать. Здравствуйте! Меня зовут Александр Газ, Я практикующий менеджер YouTube-каналов, спикер более 150 онлайн YouTube-интенсивов и специалист по видеорекламе в Google Ads. С 2013 года являюсь менеджером YouTube каналов и руководителем собственного агентства менеджеров YouTube. За все время мы продвинули более 50 каналов клиентов, 4 канала клиентов стали обладателями серебряной кнопки YouTube. Мы развили эти каналы с нескольких тысяч до 100 тысяч подписчиков. Также являюсь автором обучающих программ по Ютубу в Академии интернет-профессии номер один, где стали специалистами более 2000 успешных учеников. Мы ставим и реализуем цель для YouTube-каналов – привлечение клиентов, увеличение продаж и развитие личного бренда автора канала. Наша команда помогает онлайн и офлайн бизнесу привлечь клиентов с помощью видео, которые увеличат продажи ваших товаров или услуг. Мы создаем и продвигаем YouTube-каналы под ключ, консультируем в вопросах правильной концепции успешного канала с доверительными отношениями вашей аудитории. Вы должны понимать, от продвижения напрямую зависит ваш ежедневный заработок. Нет трафика – нет заказов, нет заказов – нет выручки. У вас есть свой канал на YouTube, есть отличный продукт, который нужен людям. Вы записываете классные видео о своем продукте, Продвигайте ролики доступными вам способами, но канал медленно развивается. Подписчиков мало, просмотров мало, клиентов и того меньше. И вы не знаете, как исправить ситуацию. Именно поэтому я предлагаю провести анализ вашего канала, если вы хотите большего и желаете выжать максимум из любой возможности. Вы увидите ошибки своего канала и оптимизируйте его для максимального достижения ваших целей. Вы получите стратегию построения бизнеса с помощью вашего видеоканала, а также секреты и техники, которые оставят ваших конкурентов позади. У вас на руках будет современная модель развития вашего канала, настроенного на привлечение потенциальных клиентов. Только сегодня у вас есть возможность записаться на бесплатную диагностику вашего канала и создать систему, которая приводит клиентов 24 на 7. За 15 минут диагностики я определю, как правильно и эффективно запустить весь механизм, который позволит Вам увеличить продажи товаров или услуг минимум в два раза. Я поделюсь с Вами фишками, которые сработали у меня и моих клиентов, в результате чего заработано более 8 миллионов рублей. Нажимайте на кнопку «Аудит» и получите анализ Вашего канала. Для записи на диагностику вашего канала заполните небольшую анкету ниже. Анкета нужна, чтобы сэкономить ваше и мое время. Я проведу аудит вашего канала и скажу, смогу ли вам помочь. Заполните анкету и я свяжусь с вами любым удобным для вас способом.